рубрика «Интересные истории из интернета». Далее слова автора. «Я почти освободился от работы и теперь могу опять предаться своей любимой нумизматике и металлопоиску. Сегодня на сдачу мне дали пятисотку старой модификации. В чем ее отличие? Помимо многочисленных технических отличий, бумага, краска, защитные полосы и так далее, и более яркого орнамента, у нее еще и совершенно другой рисунок». Такие изменения свойственны всем российским купюрам. Это так называемые модификации. Они проводились с 2001 по 2004 год, а некоторые купюры и в 2010 году. Нужда в них очевидна. Когда в 1997 году появились деноминированные купюры, они печатались из дешевых материалов и практически не были защищены от подделок. Дорабатывать их пришлось постепенно. Правда, в случае с пятисотками я так и не понял, зачем поменяли рисунок. Стоимость таких купюр невелика. Пока еще они встречаются не так редко. Хотя на купюру в отличной сохранности можно попробовать накинуть рублей 150. Возможно, что и найдется покупатель.